Блюда из фасоли популярны во всем мире, и существует немало способов приготовления этого продукта. Я хочу предложить вам рецепт приготовления фасоли в мультиварке, вкусно и полезно. Фасоль относится к семейству бобовых, продукт этот невероятно полезен. Фасоль содержит витамины группы В, а также кальций, железо, магний и цинк. Однако, не до конца приготовленная фасоль может явиться причиной неполадок в пищеварении, поэтому так важно правильно готовить фасоль. Я расскажу вам, как приготовить фасоль в мультиварке. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Замочите фасоль в холодной воде и оставьте на ночь. Налейте растительное масло в чашу мультиварки. Туда же выложите мелко нашинкованный лук и мелко порезанную морковь, выберите режим «выпечка» и установите таймер на 20 минут. К обжаренным овощам добавьте замоченную фасоль, воду слейте, томатную пасту, соль и специи. Залейте продукты водой и включите режим «гречка». В этом режиме мультиварка будет работать до тех пор, пока вода не испарится или не впитается. После звукового сигнала отключите мультиварку фасоль в мультиварке готова. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Красная фасоль, 2 стакана, я использовала мультистаканы. Вода, 5 стаканов, мультистаканы. Томатная паста, 1 столовая ложка. Лук, 100 грамм. Морковь, 50 грамм растительное масло 3 столовые ложки соль специи по вкусу количество порций 4 не пропустите самые вкусные подпишитесь выразите свое мнение в комментариях приятного аппетита приходите еще